о о Я – мой дом в памяти рисую очертания его а там, где были сложены кости Когда пришли незваные гости Расскорители, хурители всего святого На пороге нашего дома Идем мы с батями сверкающих доспехов До нами победа It's my home, yeah. It's my home. Yeah. Субастаты получат по заслугам